Меня зовут Татьяна Кербыш, я член Викимедии Тамазир Тюзер Группы. Я приехала на эту конференцию рассказать о том, как можно сохранить наши родные языки. И также в конференции я жду, что, возможно, она станет началом для международного сотрудничества между разными вики комьюнити не только арабских, но, возможно, и Западной Европы, и Восточной Европы, и мы сможем сделать новые интересные проекты все вместе.